Всем доброго времени суток, дорогие друзья! Меня зовут Максим, и добро пожаловать в Crusader Кингс 2! Вы смотрите седьмую серию челленджа Династия в Crusader Кингс 2. Итак, что у нас на повестке дня? Так, как мы видим, у нас беременна жена. Эта женщина ждет ребенка, она получила утешение, и она, в общем-то, отдыхает, да. Серьезно относится к физическим нагрузкам во время беременности, стараясь избегать их и делать перерывы между делами в любой момент. Я очень надеюсь, что у нас родился, родится мальчик. Да, и я вам должен сказать небольшой секрет, открыть небольшой секрет. Я уже записывал эту серию, и я записал еще несколько серий вперед, но просто дело в том, что у меня ОБС работает очень плохо, очень медленно и постоянно тормозит. И поэтому при, приходилось, пришлось переснять э, не, серии, начиная вот с седьмой серии. Именно поэтому был такой небольшой перерыв между выходами серии. Так вот, также у нас сейчас э, здесь идет война э, с Хорватией. И как, и как и прежде у нас... Ничего не происходит, никак, никак мы не можем сдвинуться, никак мы не можем победить. Эта война уже идет а, 4 года, 4 года уже идет эта война, и ничего, и ничего не происходит. А, в общем, я что еще хочу сейчас сделать? Мне надоело водить мои 334 человека а, туда-сюда. А, вслед за, арми за армией Венеции, и я решил просто взять и приказать постоянно следовать за венецианской армией. То есть, привязать их, чтобы они ходили все время с ними, мне не пришлось ими управлять. Пускай они сами разбираются, что им нужно. Итак, как вы видите, у нас тут еще хорватская армия осадила Венецию. И дело в том, проблема в том, что... Венеция не может прислать корабли на то, чтобы защитить свой город. Потому что у Венеции только одна провинция, как вы видите. А все... А, -а другие города, которые принадлежат Венеции, вот, например, Задаре есть. А... Или вот... Где? Что это за? Велья, Вот. А они находится на территории хорватии ну то есть вы понимаете что при таком раскладе невозможно просто выслать корабли посадить туда армию и переслать ее на защиту столичного округа это невозможно и что нам остается единственное что нам остается просто ходить по их территории и захватывать потихоньку все города так, тем временем у нас, кстати говоря, в прошлой или позапрошлой серии, я уже не помню, так давно не снимал, у нас наш любимый канцлер Энрико сфабриковал претензии на герцогство, ой, на графство Задар. И мы можем отправить его, фабриковать претензии на другую провинцию, например, на вот эту провинцию. Но сначала я хочу посмотреть, так, отменись, пожалуйста. Сначала я хочу посмотреть, других, есть ли другие претенденты на эту... Нет, смотрите, других претендентов нет. И эта провинция принадлежит королеве Неди, то есть королеве Хорватии. Ну хорошо, хорошо, тогда давайте мы просто переместим нашего канцлера, пускай он фабрикует претензии на вот эту провинцию. Надеюсь... У него это получится так же быстро, как и получилось в прошлый раз. Так, и я еще хотел посмотреть, если можно ли нам кого-нибудь заменить в совет. Смотрите, у него всего 12. Ему мы, мы можем назначить мультимира на должность, должность канцлера. Ну, я не знаю, у него 15%, он 15, точнее, дипло навык дипломатии. Он хороший дипломат. Ну он же у нас полководец Он же у нас полководец Хотя, я так понимаю, что Владея титулом торгового дома Мы можем иметь только одного полководца Посмотрите У нас здесь в должностях есть только один полководец То есть только один полководец Маршал И мы сами можем возглавлять армию Тут, ну, как видите, тут больше и не надо. И мы больше и не можем поставить. То есть, видите, иконка горит серым. Это очень странно, я не понимаю, почему так происходит. Скорее всего, что-то на это влияет. Итак, что у нас по выборам. Виталий Фольера побеждает у нас в выборах. И если Доминик Моразини случайно вот так получится, что он умрет в возрасте 48 лет то следующим светлейшим дожем станет Виталий Фольера. Но на самом деле-то мы с вами хотим стать светлейшим дожем, не так ли? Мы имеем все шансы на это. Возраст, возрастной фа фактор у нас пока что недостаточен, но нам 28 лет, то есть нас уже считают достаточно опытным опытным это добавляет нам дополнительного почета ну я думаю что нам пока что нужно просто ждать сколько у нас прирост престижа 5 и 35 э, в месяц это отсада от навыка дипломатии то есть навык дипломатии тоже важен благосостояние чем больше у нас денег тем больше у нас э, так, э, верх... мы в Верховный Судья Венеции. Кстати говоря, да, нас назначили Верховным Судьей Венеции. Это значит, что Светлейший Дождь нас очень уважает. Э, что он... Ну, это... это очень приятно, на самом деле. Э, спасибо ему большое за это. Но это не так важно сейчас. Хотя, э, это самый большой... Хотя нет, мы еще, смотрите, мы еще советник, это тоже добавляет нам престиж. Еще, еще технологии нам добавляют престиж. Интересно, какие, я не помню. А, надо посмотреть. Да и пока что мы не можем развивать технологии, потому что мы только... У нас уровень титула барон. То есть мы не владеем никакой провинцией. Когда эта война закончится, мы можем... А, и когда мы станем светлейшим дожем, мы можем объявить войну Хорватии. И тогда мы станем, ну как бы... Тогда нам нужно будет, естественно, победить. И тогда мы можем владеть, например, какой-нибудь провинцией. Или даже с двумя провинциями, если наш дорогой Энрика, или, может быть, не Инрико, а другой какой-нибудь канцлер, сможет э, все так нормально сделать. Еще смотрите, я хочу посмотреть, кто у нас... Э, тайным советником у нас служит Тедичи. Ну, пускай он служит тайным советником. Он... Достаточно хорош в этом. Вот капелана можно было бы заменить. Вот пускай Мутимир будет Капелланом. Да? Вот, вот, пускай Мутимир будет капиланом. <laughs> Это здорово. <laughs> у него 9 образованность. Он у нас полководец, капилан И, в общем-то, он мог бы у нас стать и канцлером. Ха Кстати говоря, на должность... Нет, Микеля мы не будем заменять. Он у нас самый лучший маршал здесь. На должность Капеллана очень подходит Тедичи. Хм... Я просто... Сейчас я это нажму. Так, обыскать двор. А, обыскать двор. А кто у нас тут самый образованный Тедичи? Кто у нас самый интриган? Это, естественно, мы. Но следующий Тедичи. Так что он больше всех подходит. Хотя у него равные... Равный э, навык интриги Вместе с Мутимиром и Микеле Вообще хотелось бы найти Нам Тайного Советника получше эм, Возможно мы сможем вот таким вот образом найти Нам нового Тайного Советника Смотрите Розамунд Она может э, присоединиться к нам Ну э, Дело в том что э, Женщины не могут быть тайным советником здесь. Uh. У нас uh, очень низкий, нав... uh, очень низкий. Uh. У нас обычное положение, uh, традиционное положение женщин. И чтобы нам поднять, нам нужно развить технологии. Мы пока не можем. У нас пока не получается. Uh. Ладно, пока что мы никого не можем пригласить к нам ко двору. Ну и ладно нас Наш Тедичи очень дорогой и очень любимый устраивает нас Так, ну что ж, поехали дальше Я очень надеюсь, что в этой, в этой серии у нас появится сын Я думаю, что Бабалия носит ребенка, ребенка сына имеет в виду. Посмотрите, она уже на последних месяцах беременности. Скоро, скоро, скоро мы узнаем, кто у нас родился. Я очень надеюсь на то, что это будет сын. Это будет очень здорово. И очень скоро мы узнаем, что же будет дальше. Итак. Да, да, у нас родился сын. Уху, Родился наследник. Отлично. Супер, здорово, классно. А, мы его сразу же... Назначаем наследником семьи. Разумеется, он будет наследником семьи. А, и какое же имя мы ему выберем? А, Авирадо? А, Торкиторио. Чира, Санте. А, Асторы. Можно, да, назвать его так же, как и нас, но это слишком. Так, Асальда, Оттобона, Джан Франко. Ча Фредо, Несторе, Филиппа. Филиппа. А пускай будет Филиппа. Хорошо, мне нравится. Мне нравится. Хорошее, хорошее имя. Подтвердить. Итак, Филиппа Капоне, наш наследник. Я вас поздравляю, дорогие друзья. Я вас поздравляю, дорогие друзья. У нас есть наследник. Это здорово. Наша династия будет продолжаться. У нас уже есть три ребенка: Флора, Камила, Филиппа. Еще наша жена в полном рассвете сил. Она ну, выглядит очень здоровой. Возможно, она еще и дальше будет э, э, рожать нам детей. У нас будет много детей, это будет очень здорово. Я люблю, когда у персонажа много детей. У него. Кроме того, что они приносят больше радости, больше ивентов, больше интереса. Но к тому же они еще и после смерти, так сказать, родителя, они начинают друг с другом соревноваться, друг с другом всякие подлянки друг друг другу строить. А это так интересно. Итак, у нас непереведенный ивент. По традиции моя жена... Прошла обряд воцерковления после выздоровления очищения от недавней беременности. Она чувствовала себя намного лучше. Когда она вернулась, явно испытывала облегчение от того, что полностью присоединилась к, к... к преследователям. А... Чего? А... ну Короче, я рад за нее. Это замечательно. Просто стандартный эффект, э -э -э, стандартный ивент, который ну, ни на что не влияет ничего не происходит, но мы продолжаем э, побеждать в этой войне, это здорово. Так, интриги, интриги, интриги. Э, как вы помните, мы в прошлой серии дописали нашу книгу, которая называется «Моим потомком. Качество 1». Но ну, ладно, да, у нас до скольки лет будет? В общем, на 20 лет нам выдали... Э, модификатор То, что мы не имеем вдохновения, больше не можем писать книги. Ну, ничего страшного. Сисак под осадой. Что это значит? Где? Неважно. То есть, у нас как бы была победа в войне, но почему-то снизилась военный счет. Почему же? Наверное, потому что... Здесь была был проигрыш, да? Ай, неважно в общем. Так вот, я хотел посмотреть на прирост престижа. Пока что у нас прирост престижа очень большой, но при этом надо посмотреть, сколько прирост престижа вот у этого молодого, точнее не слишком молодого, но у человека, а, у, у них у него, смотри, у него больше прирост престижа, чем у нас. Хотя у него долг И он как бы Не сможет пополнять Избирательный фонд Так, а тут выбор того Какой подарок мы ей отправим Естественно мы Подарим ей самый дорогой подарок Насколько это возможно Да, самый дорогой подарок давайте отправим за 70 монет Нет, Нам не жалко, нам не жалко Потому что а, Я хочу чтобы у меня с моей женой Были отношения Плюс 100 и ее это впечатлило. Плюс 15 к отношениям. И 91. 91. Здорово. Так, сенья под осадой. А почему не покрылась такими полосочками? Не знаю, не знаю. Но это все равно дает очень хороший шанс на то, что мы наконец-то победим. А, одержим победу. Это будет очень здорово. так Ну, пока что мы можем заняться кое-чем... Интересно, знаете ли, у наших дорогих советников, наши дорогие советники хотят жениться, хотят вступить в брак. Мы можем им кого-нибудь подобрать. Хм, Жоанна гений, но она еще пока что это. Давайте только взрослых. Наталья. Наталья придворная города бдения. Наталья. Но она, она молодая, ей 17 лет, и ее желательно выдать за кого-нибудь тоже молодого. Вот Тедичи можно, за Тедичи можно. Тедичи 25 лет, а Наталье у нас 17 лет. Хм. Я думаю, можно их женить друг хотя у него нету, у него он не хочет жениться. Ладно, давайте... Давайте выдадим ее за нашего канцлера. Да? Да, давайте. <связь> <связь> Потому что он очень нам хорошо послужил, он суберковал нам претензии, и нужно его за это как-то наградить, а точнее помочь ему с выбором невесты. Итак, ждем, когда же они нам ответят. Просто иногда бывает так, что... О, все, замечательно. Замечательно, Наталья прибыла ко двору. Окей. Okay. Так, тем временем... У нас казна пополняется, но из-за войны, из-за того, что мы содержим войско, которое у нас находится вот здесь. <гас> Смотрите-ка, смотрите, они приплыли сюда, они приплыли сюда, давай, давай, это, это, они хотят отбить, почему, почему ты тут стоишь, почему ты стоишь здесь, почему ты не идешь, смотри, 1925 э, человек здесь находится, они не хотят отсюда уходить, потому что они осаждают, а тут э, 1334 Просто они очень скоро сейчас просто возьмут и а, в это а, осаду, ос, осаду закончат. А вот эти товарищи, они тоже скоро закончат осаду. И давайте, когда вы закончите осаду, вы пойдете вот сюда и уничтожите вот их. Потому что иначе а, мы не сможем победить. Это, это, по, это поможет нам в победе. Понимаете, понимаете? Блин. Они, почему у них уменьшается количество солдат? -то? Почему? Вот видите, с каждым разом у них становится все меньше и меньше. Было раньше больше, а сейчас стало меньше. Непонятно, непонятно. Вот, сень под, оса сень под осадой. И вот, смотрите, они пошли. Они пошли. Вы пошли куда? Они пошли в задары. 23 октября они прибудут. И сейчас здесь на начнется битва. Смотрите, здесь началась битва. Ох ты! Началась битва. Кто же кого победит? Ну, естественно, у Венеции больше войск. У нас тут есть кто? У нас тут есть Микель, у нас тут есть э, Бертиль, придворный лекарь с 11 боев, э, военным навыком. У нас тут есть Франческо Морозини, у которого 8. Ну, э, Микель, естественно, у нас самый одаренный Uh, самый одаренный из всех uh, генералов, которые есть вообще. Надо, кстати, его тоже выдать замуж за кого-нибудь. Но, как мы видим, не за кого. Ладно. Возможно, мы когда-нибудь uh, тебя выдадим замуж. Хотя, с твоими чертами характера. Одержимый, жестокий, завистливый, высокомерный, самодур, жадный. Uh, просто, смотрите, все негативные черты характера собрал. Но при этом очень хороший полководитель. Нет, смотрите-ка, смотрите, смотрите у, у нас убывает боевой дух. Но почему? Вот они, они убегают. И они тоже убегают. Вчерашняя потеря во фланге. Тоже вчерашняя потеря во фланге. Давайте, давайте. Вы, э, типа, вы не должны. Вот, вы атакуете в этой битве. Я же тоже в этой битве. Почему мне не выпадает никаких ивентов, связанных с этой битвой? Я, возможно, мог бы переломить ход, ход боя. Хотя, каким образом? У меня всего минус 10. А, я вообще не против кого не могу выстоять. То есть, я... То есть, мой персонаж, персонаж Патриция Астория, вообще никакущий дуэлянт. Никудышный, я бы даже сказал. Смотрите-ка, но мы побеждаем, судя по всему. Хотя... Это можно назвать пировой победой, потому что э, здесь очень много потерь. И при этом... Смотрите-ка, они теперь куда двигаются? Они в нижние края? Это куда? Это вот сюда? Ну ладно, хорошо. Идем в нижние края. Хотя нет, они убежали в нижние края, да? Да? Можно посмотреть, куда вы бежите? Нет, уже нельзя. Так, а вас можно посмотреть? А, в эмоции мы идем. Зачем? Зачем? Наверное, чтобы ос осадить там а, какой-нибудь замок, или город, или крепость, или что-то такое, или церковь. Ну, это так интересно, Но надо же. Так, и что вы хотите сделать? Смотрите, 84 стало... Это... Ä, 84 стал военный счет. И у нас еще королева неда стала совершеннолетней. Смотрите, вот как она выглядит на самом деле. М -м вполне неплохо, вполне неплохо. У нее по помолвка с каким-то бан-родован из Славонии. Это где вообще? Это где? А, это вот здесь. Ну ладно. <кх -кх -кх -кх вот Виталий Фольера. как бы как бы нам так сделать, чтобы его убить. Хм. Потому что, насколько вы помните, Виталий Фольера у нас отобрал. На, на нас напал, и отобрал у нас эту Истрию. Истрию. Смотрите, у них всего лишь семь. Всем членов семьи. При том, что большинство... Э, раз, два, три, четыре, пять мужчин. Нужно... Понадобится высокий э, навык интриги, чтобы всех, так сказать, э, э, э, это самое, э, перебить. Мы пока что поставим, мы пока что сделаем. Хотя очень велик шанс того, что... очень велик шанс того, что у нас ничего не получится. Нам нужен очень хороший тайный советник, потому что Тедичи мудрый, конечно, очень мудр, э, насколько вы видите, но он больше у него больше развит навык дипломатии, он, Кстати, смотрите, он чем-то начинает заболевать, ну тем более. Тем более. Он у нас хороший врач, хороший придворный лекарь, состоит в сообществе бенедиктинцы. Вот Но нам нужен именно хороший Хороший а, Тайный советник Так а, Пол, естественно, мужской Мы можем выбрать гильем мы можем выбрать угоны, но они нам не подходят Смотрите, 7 и 6 а, Нет, нет, нет А что если вот, вот это вот отменить Так, нажать а, Досягаемость, да Правитель, нет. Нам нужен такой. Кого мы можем... Кого мы можем подкупить, и он к нам прибудет. Так, кто бы это мог быть? Хм. Пока что пускай время идет, пока я ищу. Вот, я, может быть, кого-нибудь найду. Тут должна быть такая... Вместо... Вместо... Дизлайка должен быть либо лайк, либо это... Вот, вот такой вот, вот такой вот значок. Смотрите, у него 15, 15 навык интриги. Если мы его подкупим, то он может присоединиться к нашему двору. Давайте попробуем, давайте попробуем. Так, эм, пригласить ко двору. Нет, он не хочет пока что. Пошлем ему подарок. Пошлем ему подарок. 105, 105 монет только что он забрал у нас. что такое жадный-то? Ладно, хорошо. И пригласить его ко двору. Да, он согласится. И через сколько он к нам прибудет? Он прибудет к нам через... Сколько дней? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Так, здорово. Он принял наше приглашение. И теперь мы можем назначить его тайным советником. Так, тут я отвечу вот так. И мы назначаем его тайным советником. Ну, ты, это, Тедичи, не обессудь, пожалуйста. А, вот, если бы можно было тебя назначить капелланом, то, не знаю, сына бы тебе не было. Так, поменять должность в совете. А, так, ты же хороший у нас. Да, он хороший, образованный человек. Смотрите-ка, он заболел сифилисом. Страдает от венерической чумы. Интересно, с... от кого же ты ее подхватил? У тебя же нет никаких любовных связей. Очень странно, очень странно. Смотрите-ка, он еще... Он дружит с Микеле хм. Возможно, Микеле, наш э, сын дьявола Его мог э, Проклясть как-нибудь Но это, конечно, маловероятно Так, поменять должность в совете И мы назначим его Кем? Мы назначим его капелланом Все, теперь э, Теперь ты наш капеллан Гордись этим э, Смотри, 14, 14 У него почему-то поднялся навык образованности от того что мы его поменяли ему поменяли должность смотрите-ка а мутимира с его высоким дипломатическим навыком можно назначить на должность канцлера инрика ну ты уж извиняй ты уж извиняй за то что мы так с тобой обходимся ты нам конечно помог мы нашли тебе девушку у вас там хороший у вас наверное счастливый брак у вас скоро появятся дети. <смех> Посмотрим на это. Итак, я думаю, что мутимира мы назначим на должность канцлера. Так, поменять должность в совете. Сделать это и назначить его к канцлером. Теперь у нас новый канцлер. Энрика стал э, тайным советником, но дружище это ненадолго. Сразу же мутимира отправляем фабриковать претензии. Пусть Кайф фабрикует. Дальше, и тайного советника мы назначим нашего нового человека, которого мы пригласили. Это Родольфа. Все, Родольфа дела Герардеска, наш новый тайный советник. Вот. И что же мы. И для чего же мы это сделали, напомните ко мне. А, для того, чтобы отомстить нашему давнему врагу. А, да, сила за, сила за гор. Сила заговора, как вы видите, выросла, но не настолько. но не намного. Хм. Но все равно, зато у нас появился теперь новый хороший тайный советник. Что ж, я думаю, на этом мы сегодня закончим. А, продолжим в следующей серии, и, мы, и вы узнаете, что же будет дальше. А пока что всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всем до следующей серии, всем пока!